Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Ну вот сегодня будет небольшой такой маленький обзор моего хозяйства Который хотя я и делал буквально там пару дней назад Ну и все же, расскажу, что главные причины, по которым у людей не хотят вестись кролики Смотрите, у меня вот такие простые колхозные клетки Как вы можете убедиться, покажи-ка Вот у меня такие обыкновенные, блин, матом не хочется ругаться Обыкновенные клетки, деревянные Первое, что вот когда к любому человеку я прохожу в гости, особенно кролиководом, да, ну, другими не хожу, грубо говоря, я смотрю на, конечно же, чистота клеток, да. Второе. Броешь любого кролика, вот, вот взял, ну ладно, это вот, вот так. Я не смотрю, вот взял там какую-нибудь. Первый и смотрим, какие уже у него лапки. Чистенькие. Соломка желтенькая, чистенькие лапки. Не верите? Берем второго кролика, любого. Ой, не так взял. Смотрим на лапки. Чистенькие. Если будут чистые лапки, соответственно, у кролика вода будет меньше проблем по всяким там ЖКТ, ШМКТ и... То есть, никаких вздутий, а в скобочках болезней, минимальное количество. Это очень главное. Хо. Ладно, он тут подстелил, убрал соломку, давайте посмотрим там. Идем любым пальцем там, открываем любую клетку как вы заметили сейчас у меня сена внутрь не, не ложится а, на постел, все клетках только солома потому что солому все-таки как там не было какая там не было бы золотая там пшеничная овсяная там или еще что нибудь сена они в 10 раз лучше кушают чем солом по этому поводу сена я в на пол не ложу, знаете, как вот некоторые. Ой, зачем ты туда ну, ты туда вообще что-то ложишь? Там ведь у тебя ну, не сильно ползаешь, видите? Вот, С этими дырочками, вот. Вот, речки, речки, Час же речку, Все ж провалилось бы. Нет. Все равно жалко кролика, все равно хочется, чтобы ему там что-нибудь зим, зимой было под, ну, под ногами. Ну вот-вот, На белых кроликах лучше видно, между прочим, состояние здоровья их. Сейчас возьму, нормально лапки чистенькие, чистые соответственно меньше проблем а вы понимаете если у него будут условия содержания кролика очень такие знаете ну есть кролики которых неприятно даже взять в руки не из-за того, что он плохой, я а плохой хозяин. Плохо почистил, плохо там вымыл, плохо продезинфицировал клетку. Что же модно говорить, у меня технология пусто занята, то есть всех убрал, продезинфицировал. Поверьте, есть препараты, которые можно работать, даже если животное находится внутри. Например, микроцит. В любой зои от аптеки можно его купить, и он недорогой. Но убивает даже африканскую чуму свиней, блин. Ну это э, третий, там, третий или четвертый класс опасности. Ну то есть очень такой эффективный